Добрый день! Меня зовут Виталий, я представляю компанию «Индустриальное питание». Компания более 27 лет, занимается комплексным оснащением предприятий общественного питания. И сегодня я расскажу вам о планетарных миксерах. Планетарные миксеры широко используются на предприятиях общественного питания при приготовлении разнообразных видов теста для мучных и кондитерских изделий, сладких блюд, пудингов, эмульсии, а также для вымешивания фарша, формирования кнельной массы и выполнения ряда других технологических операций. Планетарный миксер состоит из стационарного корпуса, внутри которого находится электродвигатель. В комплектацию входит дежа, рабочая чаша, напоминающая форму цилиндра, а также месительная часть устройство, которое приводит в действие месительный механизм насадки. Обычно это венчик, лопатка и крюк. Каждая из насадок предназначена для своего вида продуктов. Название планетарный миксер произошло от ассоциации с движением планет. В аппарате вращаются как сами насадки, так и платформа, в которой они закреплены. Выбор одной из этих насадок, клюка, лопатки или венчика, зависит от текстуры продукта и его физико-химических характеристик. Клюк используется для замеса теста плотной консистенции, без дрожжевого для пельменей и домашней лапши слоеного, пряничного, песочного, а также для вымешивания фарша и котлетной массы, чтобы увеличить их влагозадерживающую способность. Скорость вращения во время таких технологических операций варьируется в пределах 30-90 оборотов в минуту. Незамкнутый контур крюка препятствует наматыванию на него крутого теста. Лопатка применяется для замеса теста более жидкой текстуры, бисквитного и заварного, а также разнообразных кремов кондитерской помадки. Ее можно использовать для взбивания овощных пюре после операции протирания чтобы придать более легкую воздушную структуру. Проволочный венчик подходит для сбивания в результате быстрого перемещения подков венчика в обрабатываемом продукте, например, яичных белках. Появляются глубокие канавки, в которые проникает воздух. Образующиеся пустоты затягиваются полужидким продуктом, а в дальнейшем разбиваются на мелкие пузырьки. Таким образом, при сбивании происходит аэрация насыщение продукта пузырьками воздуха. Это сопровождается образованием густой устойчивой пены и значительным увеличением объема исходных продуктов. Форма прутков, образующих венчик, максимально приближена к форме боковой поверхности и сферического днища дежи сбивальной машины. Это обеспечивает наиболее полную проработку всего объема сбиваемой смеси. Большое значение имеет высота мертвой зоны между концом венчика и дном дежи. Желательно, чтобы она не превышала 3-5 мм. Иначе тяжелые фракции, например, сахарный песок, будут долго и неполно размешиваться. При помощи венчика готовятся сбитые сливки, яичные белки, разнообразные мусы, самбуки избитых яичных белков с добавлением фруктово-ягодных соков и растворенного желатина или агарагара. Скорость вращения для их приготовления составляет 150-180 оборотов в минуту. Надежность и эксплуатационный ресурс оборудования повышает грамотная загрузка дежи. Если объем дежи принять за 100%, то для приготовления жидких кремов, майонеза и других похожих соусов используется венчик и дежа заполняется на 60-70%. При перемешивании котлетной массы применяется лопатка и загружается 50-60% дежи. При замешивании теста для мелкоштучных дрожжевых изделий с лагосодержанием 55 60 используется крюк. А объем продукта не должен превышать 40%. При замесе более крутого теста с лагосодержанием 30-35% его объем не должен превышать 25% от объема дежи. При выборе подходящего планетарного миксера для конкретного предприятия следует обращать внимание на диапазон скоростей достаточный для приготовления запланированного ассортимента блюд, объем дежи. При этом нужно учитывать, что модельный ряд настольных аппаратов заканчивается емкостью около 20 литров, а более вместительные машины производятся в напольном исполнении. В небольших и средних предприятиях питания, где отсутствует кондитерский цех, устанавливают планетарные миксеры с дежой 5 и 10 литров. К основным преимуществам планетарных миксеров относится возможность перемешивания и сбивания широкого спектра продуктов, Большая скорость работы, практичность, экономия времени и удобства применения.